Хорошо, спасибо, Александр Николаевич. Санкт-Петербург. Санкт-Петербург, Виктор Александрович Миненко, председатель избирательной комиссии города Санкт-Петербург, Евгений Александрович Шевченко, в командировке и без галстука. Вы его простите за это, пожалуйста. Виктор Александрович, пожалуйста. Добрый день, уважаемый Николай Иванович. Члены Центральной избирательной комиссии Российской Федерации, коллеги. 8 сентября текущего года в Санкт-Петербурге состоятся выборы высшего должностного лица Санкт-Петербурга, губернатора Санкт-Петербурга, а также выборы депутатов муниципальных советов в 109 внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга. Таким образом, в общей сложности предстоит проведение 110 избирательных кампаний. Избирательная кампания по выборам губернатора Санкт-Петербурга <coughs> стартовала 31 мая текущего года, в этом день законодательным собранием Санкт-Петербурга принято и опубликовано постановление о назначении выборов губернатора Санкт-Петербурга. Избирательными комиссиями, участвующими в подготовке и проведении выборов, являются Санкт-Петербургская избирательная комиссия, 30 территориальных избирательных комиссий и 1898 участковых избирательных комиссий. Также планируется образование 60 Избирательных участков в местах временного пребывания избирателей. Это Московский, Витебский, ладожские вокзалы, аэропорт, Пулково, лечебные стационары, следственные изоляторы. Отдельно прорабатывается вопрос об образовании избирательных участков за пределами территории Санкт-Петербурга. Порядок образования таких участков утвержден Санкт-Петербургской избирательной комиссией вчера на заседании Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Перечень участков планируется утвердить до 10 июля текущего года. На выборах губернатора Санкт-Петербурга будет применяться механизм мобильный избиратель. Заключено в новой редакции соглашение с МФЦ по оказанию пункта приема заявлений в 57 отделениях МФЦ на территории Санкт-Петербурга. Всего планируется открыть 2019 ППЗ, из них в ТИК. 64, МФС 57 и УИК 1898. С 1 июня э, начался период выдвижения и регистрации кандидатов. По состоянию на сегодня, 26 июня... 27 кандидатов на должность губернатора Санкт-Петербурга уведомили Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о выдвижении и перешли к процедуре сбора подписей депутатов муниципальных советов и подписей избирателей в поддержку своего выдвижения. Из них 10 кандидатов выдвинулись в порядке самовыдвижения. В соответствии с законом Санкт-Петербурга в поддержку выдвижения кандидатов собираются подписи 155 депутатов муниципальных советов, что составляет 10% в 84 муниципальных образованиях. Кандидату в выдвиненном порядке самовыдвижения также необходимо собрать подписи двух процентов избирателей, зарегистрированных в Санкт-Петербурге, что составляет 76 тысяч 359 подписей избирателей. С 20 июня до 18 часов 1 июля текущего года кандидатам необходимо представить Санкт-Петербургскую избирательную комиссию документы для регистрации, после проверки которых будут приняты решения о регистрации либо отказе в регистрации кандидатам. По состоянию на сегодня, 26 июня, документы для регистрации кандидатами представились одним кандидатом от партии ЛДПР капитаном Олегом Александровичем. В настоящее время осуществляется установленное законодательством проверочное мероприятие. В части реализации общих полномочий Санкт-Петербургской избирательной комиссии по подготовке к проведению выборов хотелось бы отметить следующее. В распоряжении Санкт-Петербургской избирательной комиссии находятся 497 комплексов обработки избирательных билетней, переданных ЦИК России. Из них 145 КАИП 2010 года и 352 КАИП 2017 года. Данное количество КАИП позволяет обеспечить автоматизированный подсчет голосов на 473 избирательных участках что составляет 25% от их общего количества. Планируется оборудовать средствами видеонаблюдения и трансляции изображения в сети интернет всех 30 тик, а также 1805 помещений для голосования избирательных участков. На эти цели предусмотрено 82 миллиона 940 тысяч рублей. Видеонаблюдение будет осуществляться на всех избирательных участках за исключением тех, где будут ограничения по применению видеонаблюдения, голосования военнослужащих, в следственных изоляторах, в лечебных учреждениях. 8 сентября текущего года на всех избирательных участках, кроме тех, на которых будут применяться комплексы обработки избирательных бюллетеней КАИФ-2010, это 134 избирательных участка. Протоколы об итогах голосования будут изготавливаться с использованием машиночитаемого кода. Для обеспечения безопасности избирателей в день голосования помещения для голосования всех избирательных участков будут оснащены стационарными арочными металлодетекторами. В соответствии с планом мероприятий по переводу на безналичный расчет выплат Дополнительные оплаты труда членам избирательных комиссий с правом решающего голоса за работу в период подготовки и проведения выборов губернатора Санкт-Петербурга. Дополнительную оплату труда в безналичной форме будут получать 87% членам избирательных комиссий в Санкт-Петербурге. Из них 80,8% с использованием платежных карт Сбербанк. 6,2% с использованием платежных карт иных банков. В настоящее время проводится работа по исполнению дорожной карты в части заключения территориальной избирательной комиссии договоров дистанционного банковского обслуживания и договора о реестровом выпуске карт Сбербанка. Завершение работы по заключению договоров планируется до 1 июля текущего года. Отдельно хотел бы остановиться на вопросах подготовки и проведения выборов депутатов муниципальных советов. По состоянию на сегодня, 26 июня, в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступили решения о назначении 109 избирательных кампаний. И КМО приступили к работе и осуществляют прием документов о выдвижении кандидатов. Организацию и проведение муниципальных выборов в Санкт-Петербурге осуществляет 100 ИКМО и 6 территориальных избирательных комиссий. Календарные планы по подготовке и проведению муниципальных избирательных кампаний и необходимые образцы документов утверждены решением ИКМО. Для обеспечения единообразия форм документов, регламентирующих подготовку и проведение муниципальных избирательных кампаний, Санкт-Петербургской избирательной комиссии был разработан типовой календарный план и электронная версия рабочего блокнота ИКМО, содержащая в том числе образцы основных решений ИКМО, принимаемых в ходе подготовки и проведения выборов. По состоянию на сегодня по 27 муниципальным образованиям выдвинулись 210 кандидатов. Из них 142 в порядке самовыдвижения. В целом, кампания по выборам депутатов муниципальных советов проходит в штатном режиме. Однако, по результатам анализа работы ИКМО, в том числе на основании поступивших обращений, жалоб, организацию на организацию избирательного процесса комиссии можно разделить на два вида. В первом случае комиссии работают в штатном режиме и без нарушения, а таких ИКМО в Санкт-Петербурге большинство. Во втором случае ряд комиссий в своей деятельности допускает нарушения. Имеют место случаи, когда нарушения повлекли обстоятельства, не связанные непосредственно с работой ИКМО. Ну, например, решение о назначении выборов, принято муниципальным советом, и опубликовано 10 июня, а в ИКМО копия решения, экземпляр газеты поступает 20 в этом случае при получении подтвержденной информации Санкт-Петербургская избирательная комиссия принимает решение об определении даты, с которой начинается период выдвижения кандидатов. По результатам рассмотрения обращений избирателей о наличии искусственных очередей для подачи документов на выдвижение, несоблюдения ИКМО графика приема документов, Санкт-Петербургская избирательная комиссия своим решением установила график работы ИКМО по приему документов с 9.00 до 18.00 ежедневно. Также мы будем требовать соблюдения особого графика приема документов в последние дни выдвижения. Санкт-Петербургская избирательная комиссия продолжает работу с обращениями граждан. За период проведения избирательной кампании в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию поступило 291 обращение. Из них от граждан 124, от организаций 162. Обеспечить рабочей группой по предварительному рассмотрению жалоб Санкт-Петербургской избирательной комиссии рассмотрены 50 обращений. С тем, вместе с тем, в соответствии с принятыми решениями, ИКМО Сосновская и ИКМО-15 обязаны применять схему избирательных округов, утвержденную в 2013 году. ИКМО должны осуществлять прием документов, необходимых для выдвижения и регистрации кандидатов с 9 до 18, в том числе в выходные дни. При этом обеспечить возможность всем лицам, являющимся прибывшим в ИКМО, для представления указанных документов, подать их в тот же день, для чего в случае необходимости организовать работу за пределами продолжительности рабочего дня. Признана незаконным бездействие ИКМО «Сосновская», выразившаяся в неисполнении обязанности по принятию решения об использовании территориального фрагмента «Газвыбор». ИКМО обязаны при подготовке и проведении выборов использовать газ выборы. Предоставляя необходимую информацию, документы для ввода в газ выборы, в сроки, установленные федеральными законами и постановлениями Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Признана неудавление работа ИКМО Гагаринская, ИКМО Звездная в части информирования граждан о назначении выборов депутатов. Принято решение обратиться в прокуратуру Санкт-Петербурга с просьбой о проведении проверки. По надлежащему исполнению Муниципального совета Гагаринская и Муниципального совета звездные обязанности по официальному пугованию решения о назначении выборов. Направлено представление в главное управление Мвд по Санкт-Петербургу и Ленинградской области с требованием обеспечения общественного порядка при осуществлении ИКМО приема документов, представляемых гражданам для выдвижения кандидатами на выборах депутатов муниципальных советов. Продлен период выдвижения кандидатов по выборам в муниципальное образование Самсоневское началом периода выдвижения считать с 18 июня текущего года. Вызван для составления протокола об административном правонарушении, предусмотренном частью первой статьи 5.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении председателя ЭКМО Сосновской Жаров. Уважаемый Николай Иванович, члены Центральной избирательной комиссии России, коллеги, хотел бы поблагодарить Элу Александровну Помфилову вас лично, Николай Иванович, я, членов ЦИК, аппарат ЦИК России за методическую и практическую помощь, поддержку в вопросах организации и проведения избирательных кампаний на территории Санкт-Петербурга. По результатам проведения совместно с группой должностных лиц, прибывших в Санкт-Петербург по решению ЦИК России, выездных проверочных мероприятий, в максимально короткие сроки мы предпримем исчерпывающие меры для обеспечения соблюдения требований избирательного законодательства в отношении избирательных комиссий муниципальных образований при подготовке и проведении выборов депутатов муниципальных советов. Уважаемый Николай Иванович, доклад по Санкт-Петербургу закончил. Благодарю за внимание. Спасибо, Александр Коллеги, давайте мы тогда, может быть, Юрий Александрович несколько <coughs> слов скажет достаточно. Юрий Александрович уже второй сутки находится в Санкт-Петербурге. Он сейчас нам скажет, в конце концов, сколько же с ним коллег из ЦИКа работает. Уважаемые коллеги журналисты, если есть желание задать вопросы, можно спокойно... Вот сесть на эти кресла и потом включить микрофон. Пожалуйста, Юрий Александрович. Уважаемые коллеги, вчера в городе Санкт-Петербург работало 13 представителей Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Сегодня 5 человек, представляющих Центр избирательной России, работают в муниципальных и территориальных избирательных комиссиях города. За это время мы посмотрели очень внимательно, порядка 60 комиссий. Это после нашего вчерашнего ВКС и сегодня утром, учитывая те муниципальные комиссии, которые посетили. В целом работа идет организованно, графики приема вывешены. Вместе с тем с представителями политических партий, членами Санкт-Петербургской избирательной комиссии, с представителями партии справедливая Россия, ЛДПР КПРФ, партии Роста к сожалению представители партии Яблоко нет но мы все их жалобы знаем, понимаем и соответственно учитываем после завершения сегодняшнего заседания центральной избирательной комиссии мы все вместе наметили выехать в ряд избирательных комиссий муниципальных образований где по мнению политических партий есть жалобы на порядок организации работы и посмотрим, что устранено и как устранено после наших неоднократных замечаний и предупреждений. Поэтому думаю, что к 18 часам у нас будет исчерпывающая картина по вот этим 5-6 муниципальным образованиям. И мы вам обязательно об этом доложим. Еще о чем Виктор Александрович не сказал в своем выступлении, что тоже очень важно, то, что ежедневно, теперь до окончания приема документов на регистрацию во всех избирательных комиссиях муниципальных образований, на 10 часов утра и на 18.30 вечера избирательный Комиссии, территориальные избирательные комиссии города будут направлять в избирательную комиссию Санкт-Петербурга исчерпывающую информацию о том, что происходит в избирательных комиссиях муниципальных образований. И жестко будут вопросы контролировать, чтобы все было в строгом соответствии с законом. Ну вот сегодня на 18.30 мы первую сводку посмотрим, соответственно тоже доложим вам, Николай Иванович. Спасибо. Спасибо. Уважаемые коллеги, вот если можно, прежде чем перейдем к вопросам и ответам, я все-таки для себя услышал некоторую информацию, которую хотел, чтобы она была на ней было внимание наше акцентировано. Первый. Правильно ли я понимаю, что сегодня на сайте избирательной комиссии города Санкт-Петербурга наконец появилась в полном объеме информация о местонахождении всех ЭКМО с адресами, с телефонами. По всем, по всем ИКМО в городе Санкт-Петербург. Это правда? Нет? Так точно, Николай Иванович, да, с сегодняшнего дня все у нас заполнено. Мы постарались устранить те недостатки, которые, в общем-то, были замечены нашими коллегами. И с сегодняшнего дня в полном объеме на сайте такая информация представлена. Спасибо. Еще один акцент. Правильно ли, вот я услышал, мы с моей Владимиром сейчас обсуждали эту тему, что по одной из комиссий было установлено, что не опубликовано решение и, значит, муниципального совета о объявлении выборов, доказано, что это произошло умышленно, и вы установили новые сроки начала избирательной кампании с 18 июня, июня вместо 10. Правильно я? Так точно, так точно. С 18 июня э, такое решение принято и принято к исполнению. Правильно ли тоже, вот я услышал, что по э, одному из председателей муниципальных комиссий мы составили протокол об административном правонарушении или направили в прокуратуру это? А, а, Николай Иванович, докладываю, сегодня руководитель КМО приглашен для подписания протокола об административном правонарушении. С последующим мы планируем с ним расстаться. Ну да, наличие. Протокол об административном правонарушении не дает ему возможности, как я понимаю, работать в избирательной системе. Хорошо, спасибо. <смех> вот, э, на самом деле мы не первый день ситуацию обсуждаем. Да? Коллеги вчера присутствовали на ВКС члены Центральной избирательной комиссии с э, членами избирательной комиссии города Санкт-Петербурга. Мы приглашали шесть ТИКМО, по которым есть наибольшее количество замечаний, и все детально их рассматривали. Мы надеемся, что мы уже сегодня работаем в штатном режиме. Коллеги, пожалуйста, вопросы. Да, пожалуйста. Да. Газета «Ведомости». Скажите, а проводилась ли проверка по сообщениям о фальсификациях подписей в пользу беглувы в администрации Выборгского района? Вот ролик широко разошелся в Значит, действительно, э обратился э лично, э исполняющий обязанности губернатора Санкт Петербурга Александр Дмитриевич Белов, главное управление внутренних дел и Следственный комитет, главное управление Следственный комитет по э Санкт Петербургу о проведении такой проверки. Такая проверка на сегодняшний день проводится. Спасибо, коллеги. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста. Информационное агентство «Закон». Скажите, вы сказали, что видеонаблюдение будет на всех участках, кроме больниц, военных и СИЗО. Скажите, на дачных участках тоже планируется видеонаблюдение? Спасибо. На дачных участках, если они будут, и будет принято решение по количеству их, значит, по имеющейся возможности. В связи с тем, что они удаленные, инфраструктура очень сложная. И там, где будет возможность, видеонаблюдение будет. Там, где нет возможности, видеонаблюдение не предусматривается. Спасибо. Коллеги, пожалуйста, еще вопросы. Пожалуйста, член Центральной избирательной. Да, Сергей Николаевич. Да У меня скорее не вопрос будет, а так, обращение просто. Уважаемый Виктор Александрович, вот, к сожалению, начало избирательной кампании пошло по колее 2014 -го года. Вот с 2014 по 2019 год это 5 лет. И этот срок достаточный для того, чтобы изучить, чтобы изучить все то, что было сделано в 2014 году. И вот эти знания использовать для прогнозирования событий в 2019 году. Поэтому я просто хочу вот обратиться к вам, что если вы не спрыгнете с этой клеи, то доверие к результатам выборов будет минимальным. Спасибо, Сергей Николаевич. За а, уважаемый сергей раши николаевич да конечно Николай, да, да, пожалуйста. Уважаемый сергей Никол... никонорович я не с... ниоткуда прыгать не собираюсь я принимаю конкретные э, управленческие решения совместно со своими коллегами и заинтересованными органами другое дело я действительно заступил на вахту председателя Санкт-Петербургской избирательной комиссии изучал практику прошлых лет и действительно были сделаны масса выводов по этому. Но, к сожалению, мир у нас такой своеобразный и где-то люди все же допускают некие нарушения, с которыми мы боремся и принимаем самые жесткие меры. И я еще раз благодарю и Эллу Александровну, и Николая Ивановича членов Центральной избирательной комиссии за оказание содействия мне в этой работе. Вас иногда, Виктор Александрович, подводит ваш вид. Вы человек с виду строгий такой, а в душе, мне кажется, добрый. А иногда и, может быть, излишняя наивность, верите людям больше, чем я. Вот. И главы муниципальных образований, с которыми вы общались, все-таки, мне кажется, не всегда люди, говорящие одно, еще другое, а задумывающие третье, мне кажется, они чаще вот в таком формате действуют. Да, и, пожалуйста, Антон Игорьевич. Я тоже хотел, если можно, реплику дать. Компания в Санкт-Петербурге непростая, и город, в общем-то, в целом с активной жизненной позицией. И просьба, собственно говоря, одна. Как только поступают жалобы, нужно максимально быстро их рассматривать. Даже если они поступают через средства массовой информации, то, безусловно, нужно на них реагировать в режиме онлайн. Эту практику и Центральная избирательная комиссия уже, собственно говоря, применяет достаточно давно, и она эффективна, чего я, собственно говоря, вам желаю. Потому что я знаю, что касается там, выборов губернатора, там ну, как более или менее там понятная ситуация, она вами управляемая, контролируемая. А вот что касается муниципальных копий, конечно, ну, вот само то, что представители Центральной избирательной комиссии приехали, приехали не один, не два человека, а более десяти. Это говорит о том, что, ну, конечно, надо выводы делать. Может быть, было раньше, но по итогам, так точно, мне кажется, надо пересмотреть отношение к муниципальным комиссиям, там, к их образованию, организации. Вот. Ну и, собственно говоря, хотел вам пожелать удачи. Спасибо. Спасибо. Дани, пожалуйста, Север ну, Шахманович. Благодарю вас. У меня два вопроса. Первый. Вчера на видеоконференции связи мы были свидетелями того, как пять или шесть муниципальных комиссий, искусственно создавали э, э, препятствование подачи документов. И в связи с этим вопрос, э, планируется ли вы передача от материала правоохранительных органов для привлечения виновных лиц к ответственности. И второй вопрос. Обычно во время избирательной кампании всегда создается по приказу прокуратуры области Санкт-Петербурга рабочая группа по обеспечению законности во время избирательной процесса. Если такая Значит, группа, комиссия создана по прокуратуре и оказывается, она вам поможет. ли вы с этой рабочей группой? Да, Александрович, uh, уважаемый саяпшах уважаем, Магомедович, да, действительно, по первому вопросу такие вопросы, которые выявляются, мы уже направили в органы внутренних дел для рассмотрения и принятие решений. Последующим, если такие э, случаи, мы сегодня вот как раз э, с Евгением Александровичем, э, у нас есть маршрут, о котором мы не особо так, э, так сказать, распространяем, но тем не менее, есть маршрут, мы поедем, поработаем, если такие факты будут, то действительно они будут переданы и э, привлечены к этой работе и органы прокуратуры, органы внутренних дел и переданы материалы в Следственный комитет Главное управление Сельского комитета по Санкт-Петербургу. Поэтому у нас, что касается второго вопроса, очень плотно работаем с силовым блоком. Разногласий у нас нет, настроение боевой. Я думаю, мы все-таки, используя, опять же, отвечая на вопрос Сергея Никаноровича, используем ту практику, практику, которая была в прошлых лет, искореним те недостатки, которые мешают нам работать. Я думаю, успех будет и выборы состоятся на должном уровне. Спасибо. Пожалуйста, Николай, Николай Владимирович. Николай Иванович. Да, Юрий Александрович. Должен сказать, что у нас уже есть информация по итогам вчерашнего совещания, особенно по тем муниципальным образованиям, которых вы спрашивали, Николай Иванович, со свойством интеллигентностью. Там работа идет достаточно серьезно, в том числе по морским воротам. Сегодня наши представители там были к 9 часам. Очередь из трех человек есть к моменту начала, но она и движется, потому что она ну, связана с тем, что нужно определенное время для того, чтобы принимать документы, но мы, конечно, сегодня еще и морские ворота тоже посетим для того, чтобы окончательно убедиться, что из вчерашнего разговора председатели избирательной комиссии муниципальных образований сделали правильный выбор, выводы и прочувствовали все возможные для них правовые последствия в случае, если они будут нарушать закон. Спасибо. Пожалуйста, Николай Владимирович. Спасибо, уважаемый Николай Иванович. Ну, у меня вопросов нет. У меня маленькое выступление, если позволите. Да, Именно потому, что мы сегодня работаем в публичном пространстве, а вчера видео, по видеоконференц-связи мы общались с городской комиссией Санкт-Петербурга и с шестью представителями ИКМО в закрытом режиме. Я не могу смолчать, как принято говорить, поскольку... У меня складывается такое впечатление, что мы сегодня рисуем гораздо более благостную картину, чем то, которую мы лицезрели вчера. Как совершенно справедливо Сергей Николаевич сказал, я бы даже выразился так, что мы вчера наблюдали такие своеобразные ремейки инфернальных сюжетов 2014 года. И общались с главами, ну или в одном случае заместителем главы избирательных комиссий муниципальных образований, по поводу которых мне приходил на ум пословица известная, бесстыжим уплюя в глаза, а он говорит «Божья роса». Ну, как вы понимаете, на ум приходил даже непечатный вариант этой пословицы. Так вот, я все-таки, почему, Николай Иванович, хочу еще раз привлечь внимание, к тому что происходит именно на муниципальных выборах в санкт-петербурге 20 июня руководитель фракции справедливая россия в государственной думе и председатель партии сергей михайлович миронов на имя александры памфиловой прислал такое письмо на шести страницах с приложением копий документов различных обращений регионального отделения партии в прокуратуру Санкт-Петербурга, в прокуратуры всех районов Санкт-Петербурга. Подробная информация с официального сайта городской избирательной комиссии на те даты, о которых идет речь. И копии решения о назначении выборов, вот, уже хорошо известных нам и ЭКМО, Пискаревка, самсоневская Пулковский, Меридиан, Звездная, Гагаринск. Ну, во-первых, Николай Иванович, я, к сожалению... Еще раз могу высказать просьбу, мы много раз об этом говорили, что если приходит жалоба, пусть она касается какого-то субъекта, чтобы она расписывалась не только куратору а соответствующему, да, но если это жалоба такая чисто партийная, то чтобы она расписывалась и представителю соответствующей партии в Центральной избирательной комиссии. Так вот, в этом подробном письме, содержится главный вывод о грубейших нарушениях избирательного законодательства со стороны представительных органов местного соуправления глав муниципальных образований а также избирательных комиссий муниципальных образований действительно подробно перечисляются все те сюжеты когда представители соответствующего избирательного объединения в течение нескольких часов стояли перед закрытыми дверьми избирательных комиссий. Ну, значит, я почему хочу еще раз по этому поводу, Николай Иванович, высказаться? Потому что не только попытки вот таких молодых дарований, как вчера, да, глава одного ИКМО пытался нам в глаза пыль пускать, зачитывая какие-то безумные инструкции, которые они сами себе писали, Но у таких деятелей появились и гораздо более активные публичные защитники, в частности, глубоко мной неуважаемый депутат Государственной Думы Евгений Марченко, который позволил себе таким совершенно безграмотным, с одной стороны, и абсолютно хамским по отношению к председателю Центральной избирательной комиссии, комментариям поддержать этих деятелей местечковых. Я процитирую. Это заголовок его значит, интервью, который посредством массовой информации пошел. И КМО не нарушают закон, а пользуются лазейками, в нем наличие которых вина Центр-Избирком. Так вот, я хочу, уважаемые коллеги, обратить внимание на то, что все так называемые возможные лазейки в законодательстве на самом деле надежно закрывает Конституция Российской Федерации. И я советую всем, таким молодым дарованием, почаще туда заглядывать. Потому что речь идет в их деятельности ни о чем ином, а о воспрепятствовании возможности реализации гражданами своего пассивного избирательного права, что впрямую нарушает статью 24 Конституции Российской Федерации. И эти, с позволения сказать, местечковые деятели, этими своими самопальными инструкциями, они... По сути, нарушают и третью статью Конституции Российской Федерации, присваивая себе властные полномочия, которыми они не располагают. Поэтому, Виктор Александрович, вот обращаясь уже лично к вам и понимая, в какую непростую ситуацию вы попали, действительно... Пожалуйста, все-таки имейте в виду, что дух и смысл Конституции, федеральных законов основан на таких, казалось бы, эфемерных субстанциях, как правда и справедливость. Если кто-то считает их эфемерными и перечеркивает мутными инструкциями для самих себя, то э, надо понимать, что правда и справедливость за вами, если вы будете более жестко бить по рукам. И, к сожалению... Несмотря на то, что у вас, как вы сказали, плотный контакт, но мы не увидели за то время, которое прошло с начала подачи документов, да, несмотря на обращение в органы прокуратуры, никакого изменения положения дел не произошло. Поэтому я очень рассчитываю, что именно вот после такого десанта Центральной избирательной комиссии, после вчерашнего мастер-класса Николая Ивановича Булаева, и после э, привлечения общественного внимания к а, этой ситуации все-таки удастся переломить э, ход событий, э, как и Сергей Никонорович просил это по возможности сделать. И перестанут наконец держать за идиотов не только членов Центральной избирательной комиссии, но и граждан Санкт-Петербурга, очень активных избирателей. Спасибо. Спасибо, Николай Владимирович. Справедливое замечание по, совершенно по тому, чтобы письма, которые приходят от лидеров партии, лидеров фракции. Ольги Венин, скажите, пожалуйста, наш вчерашний разговор суть его главный по этому вопросу. Да, Николай Иванович, я вчера задавала вопрос по поводу росписи документов тем членам ЦИК, которые хотели бы для сведения получать определенные письма, вы мне ответили, что у нас среди членов Центральной избирательной комиссии есть четыре человека, кому я должна в проекте резолюции ставить документы для сведения. Это Сироткин Сергей Никонорович, Евгений Иванович Калюшин, Гальченко и Крюков. Да, Николай Владимирович, поэтому а прирост росписи... да. печи при при почта будет учтено. Да, Николай еще раз вчера было дано дополнительное указание, чтобы все эти письма были. Но это общее указание, Александр всегда это делает. Но вот я увидел, одно письмо было не расписано, и вчера было дополнительно дано. Что касается сравнения с 2014 годом, я тогда позволь чуть позже, если у коллег есть еще вопросы. Нет. Можно дополнить? Да, пожалуйста, Евгений Александр Александрович. Николай Владимирович, пока Вы высказывали свое мнение, представители политических партий, члены избирательной комиссии Санкт-Петербурга определились и дополнили те предложения, которые мы им представили по посещению избирательных комиссий муниципальных образований. Так вот, по трем комиссиям, из четырех, которые Вы назвали, мы сегодня все вместе поедем. То есть маршрут выдан полностью? Вначале были морские да. ворота, теперь все. все. Хорошо. Сдали вы. Николай Александрович, вас сдали. Вот что значит гражданский человек рядом с вами. Коллеги, давайте вот немножко тоже не в защиту, а просто в понимании ситуации. 2014 да? год, да, действительно были серьезные в тех документах, которые были потом, всех справка, которые были в Центральной избирательной комиссии, были отмечены серьезные нарушения, но они были отмечены практически все постфактум. Когда избирательная кампания практически завершилась, и тогда начали разбор полетов. Напомню, что мы разговоры с комиссией и с, с членами избирательных комиссий ТИКов, и ИКМО, избирательной комиссии Санкт-Петербурга начали задолго до этого. Был выезд и заседание совета председателей избирательных комиссий, субъектов на базе избирательной комиссии города Санкт-Петербурга, где я Оксана встречалась отдельно с представителями всех партий, всех средств массовой информации, которые хотели. Я встречался отдельно с представителями ТИКов, с представителями КМО. Мы, на мой взгляд, очень подробно обсуждали те итоги, те нарушения, которые были в 2014 году, и какие-то из них повторялись в ходе иных избирательных кампаний. Я отношу и к себе, то, что сказал Виктор Александровичу, вот такую степень излишней доверчивости, когда, глядя в глаза, тебе говорят, ага, ты прав, мы так и сделаем, уходят и делают так, как ранее было задумано. А на сегодняшний день объективно нужно отметить, что все шаги, которые мы предпринимаем, они предпринимаются вполне осознанно, и у нас есть время для того, чтобы те нарушения, которые есть, их исправить. Напомню, что наиболее массовые, начало избирательных кампаний в ЭКМО было с 24 июня. И всего несколько комиссий, которые заканчивают прием документов 29 июня. Я сейчас не знаю сколько, Виктор Александрович он может уточнить, но где-то, наверное, 6-7. Мы договорились о том, что во всех этих комиссиях будут работать и члены, и представители из Центральной избирательной комиссии из аппарата на последнем крайнем, так сказать, дне приема документов. И городской избирательной комиссии, и ТИКов. То есть мы должны обеспечить прием документов у всех желающих принять участие в избирательной кампании. И мы это обеспечим, у меня в этом сомнений нет. Что касается деятельности тех комиссий, которые только начали, там день-два работает, я думаю, что они тоже... Уже большинство абсолютно работает в штатном режиме, все остальные в этот штатный режим войдут, и мы с вами общими усилиями выйдем из этой полосы повторения ошибок, в том числе ошибок 2014 года. Думаю, что если мы все постараемся и будем делать не только исходя из доверия, но и из контроля того, что мы намечали, Избирательная кампании в Санкт-Петербурге, в первую очередь, сейчас речь идет о муниципальной кампании, она войдет в штатный режим. Виктор Александрович, я и вчера говорил, и сегодня повторю, не просто в этой ситуации. Он пришел в избирательную комиссию, по сути дела, когда компания в полный рост уже шла. И я надеюсь, то его, то его желание, которое он проявляет, и как вникает в избирательный процесс и как реагирует на вещи, может быть, иногда излишне уж так эмоционально, но, на мой взгляд, это правильная реакция, и я уверен, что все недостатки, которые есть, мы исправим. Евгений Александрович сегодня еще раз проеду по комиссиям. Я надеюсь, что те меры, которые в том числе и такого силового воздействия, они свой эффект возымеют. Поэтому мы завершаем Санкт-Петербург. Если у коллега журналистов нет больше вопросов, и у членов ЦИК нет желания высказаться. Виктор Александрович, вам удачи, Виктор Александрович. Вам возвращение, вы ночью возвращаетесь. Маршрут мы вас знаем, Много теперь 30. маршрут знаем, движение по Санкт-Петербургу. Вот. Я Есть. еще раз хочу напомнить, что в каждой комиссии, когда завершается прием, они работают, как Виктор Александрович сам сказал в своем интервью, до последнего посетителя. Работает и принимает документы до тех пор, пока не завершится прием документов. Все остальное нарушение уголовного кодекса. И это так, к сожалению. Статья 141, да? Да. Мы ее вчера, членов комиссии, с этой статьей еще раз дополнительно ознакомили. Коллеги, тогда спасибо, Виктор Александрович, Виктор Александрович, вам хорошего дня. Спасибо.